Жителям Люксембурга привет, оставим соболезно. Шутка, в последнее время я заметил, что на моем канале огромный наплыв новых игроков на наш любимый проект Rasmi. В принципе, как я это вообще понял? Ну, как бы канал растет, я снимаю только Rasmi. Очевидно, что Rasmi тоже со мной растет. Это очень даже хорошо. Так вот, исходя из этого я понял, что нужно уже как бы что-то делать, помогать нашим новым братьям, новичкам. И, соответственно, с постройкой дома. Приступаем. Первый дом, которому будем строить, это дом 2 на 2. Название максимально подходящее, и мне кажется, оно само говорит за себя. То есть дом состоит только из четырех фундаментов. Предназначен сам дом только для одного, максимум двух игроков. но ну, конечно, в случае его расширения месяца еще больше игроков. Мне кажется, это понятное дело. Сам дом из себя представляет по сути кибы 2 на 2, но эта киба 2 на 2 обустроена максимально всем необходимым. Начиная от двойных дверей при входе в дом и адекватного пикания чалов, заканчивая выходом на крышу. Опять же, двойными дверьми. для легкой перестрелки, я бы сказал, отстреливания бомжей, начале выживания самое то. Немного ящиков, шкаф, спалка, ну и по мелочам. Дом спокойно может пережить первые два дня, но если его улучшать, мне кажется, даже третий переживает спокойно. Если вас начнут радить, то это один потолок-шкаф, одна буферка-шкаф или же четыре двери-шкаф. <музыка> Тем временем уже второй дом. И сказать честно, он будет немного посложнее в сравнении с прошлым. Этот дом называется два в одном, название опять же говорит само за себя, расставляю фундаменты 3 на 3. не учитывая центральный фундамент, поднимаю все на один блок, ставлю стену, потолок и лестницу, это делается для некого расширения этого фундамента, потому что на этот фундамент я буду ставить лестницу, а уже лестница будет некой подставкой для наших ящиков, далее застраиваю центральный фундамент, ставлю шкаф в углу лестницы, расставляю сундуки, всех надо обязательно закрыть код блоков, ну или же обычным блоком. Вот у нас и готов полноценный мини-бункер. Почему же мини-бункер? Потому что человеку, ну вашему рейдеру, придется это все ломать. А соответственно, пока это будет ломаться, будут падать мешки. На мешки исчезают, как мы уже понимаем. Сам дом, я бы сказал, предназначен для двух трех игроков. В случае расширения может быть используется даже сквадом или даже полноценным кланом. Его особенностью можно называть тот факт, что там есть длинные коридоры и среднее количество дверей, где можно поставить либо много ящиков, либо печек. Дом из себя представляет мини-пирамиду с мини-бункером, и вот, собственно, он и называется «два в одном», с тройным выходом из дома. Если вас вдруг начнут рейдить, то это три потолка в шкаф, три буферки в шкаф или же 11-12 дверей. Неприступный дом, с таким крутым названием у нас уже третий дом этого видеоролика. И сказать честно, он будет максимально странный, нестандартный, местами удивительный, но очень компактный и полезный. Так вот, не душню. Ребята, ищем себе максимально ровную поверхность или ее расчищаем, потому что дом у нас будет не маленький. Я себе строю лутмейн 2 на 2, далее добавляем нашему лутмейну фундаменты, их мы пускаем по кругу, как бы это странно не звучало. Так вот, наш дом превращается из 2 на 2 на 4 на 4 дом, далее закрываем full первый этаж, потому что этот дом предназначен в основном для рейдеров и чтобы вас было рейдить максимально сложнее. Так вот, расставляем лестницы как показано в видеоролике, и потолки соответственно тоже. Но тут возникает интересный вопрос, ладно, двери нету, но скорее всего будет рейдить по потолкам именно в main 2 на 2 этот момент я тоже учел, поэтому расставляем стены и потолки, как показано в видеоролике, чтобы у вас было максимально сложнее рейдить. Мне кажется, тут объяснений не нужно. И расставляем окна, далее стены, лестницы, как показано в видеоролике. То есть, закрываем наш лудмейн так, чтобы нашему рейдеру было максимально в тройне сложнее нас рейдить, сразу по четверым потолкам. В доме много окон для обстреливания ваших рейдеров, либо бомжей, либо просто кемперов. Много развилок, лестниц, также советую не улучшать соломенные лестницы, ведь в случае, если вас будут рейдить, то вы можете просто сломать эту лестницу, и ваш рейдер не успеет открыться, убежать и не спрятаться. Также есть выход на крышу с помощью двойных дверей. У нас появляется полный обзор вашей крыши, то есть, если даже не брать в учет ваши окна, вы сможете свободно как бы выходить на крышу и обстреливать все живое. А для полного наслаждения я бы посоветовал поставить на крышу сетхом, ну мало ли. Если вас научат рейдить, то это три потолка в шкаф, Две буферки в шкаф и лежат четырнадцать дверей с крыша. Пирамида. Давайте будем реалистами. Максимально-таки стандартный, я бы сказал, самый популярный дом Расси – это пирамида. Но вот на Ростме пирамиды максимально-таки редко. Эти случаи можно посчитать на пальцах. Мы бы устраиваем фундаментами по кругу. Как бы это странно не звучало. А далее уже более легкая работа. Начинаем расставлять стены и фундаменты в виде некой улитки. Сам дом строительство максимально прост, но вот эффект от него, как никогда лучший в сравнении с другими базами. Так как тут слишком длинные коридоры, то этот базан можно свободно использовать в виде огромной печной или огромного лутмейна для складывания лута. Эта пирамида при завершении строительства может себя определить в полноценный клан, не говоря уже сквате. А для большей безопасности я вам советую повторять в точь-точь один к одному все расставления фундаментов. Особенное внимание уделите потолкам так как пирамиды в основном рейдят именно по потолкам. Из минусов только тот факт, что нет выхода на крышу, но это, мне кажется, измеримо с тем, что можно поставить просто холм на крышу. Как я с неприступным домом расставляю по центру стены и фундаменты, чтобы в случае рейда по потолкам у человека был доступ к рейду только одного фундамента. Почему такое серьезное внимание уделяю потолку? Да потому что это самое уязвимое место в пирамиде. Пирамиду рейдить в принципе невыгодно по-другому. Если вас начнут рейдить, то это 4 потолка в шкаф, 4 буферки в шкаф или же 25 дверей. Абсолютный рекорд этого видеоролика. Ну и, пожалуй, пятый мой дом ⁇ это мультиферма. Вам мне кажется, стало максимально интересно, почему же дефолтный дом так и называется? Все довольно-таки просто. Данный мультифер можно использовать полноценный огромный клан. Ну, либо склад. В общем, неважно. В виде обычного жилья или же фермы. По размерам этой мультифермы это дело вкуса. Я буду расширяться, как мне хочется. Далее, дом сам включает в себя два входа. Сам дом, соответственно, и два входа уже в ферму. То есть у нас будет как бы дом в доме думаю суть у поняли, вот эти фундаменты я не зря занижаю, мы их будем использовать в виде подставки для нашей фермы, куда я буду проводить электричество, всякие рассадки делать, в общем суть поняли. Делаю также выход и на крышу, для кемперов, рейдеров, в общем, чтобы хата жила и могли пикать свободно всех игроков. Далее расставляем дверные фундаменты на заниженные фундаменты, для обстановки крыши. Уже стенами и потолками. При завершении можно расставить свободные фундаменты на первом этаже и уже двери, чтобы была хоть какая-то безопасность у вашего дома. Но жить бы все равно я тут не советовал. Это скорее боевая ферма, где можно что-либо выращивать, и в это же время использовать в виде некого домика для хранения и обстрела недругов. Если вас друг начнут рейдить, то это 2 потолка в шкаф, 2 пуферки в шкаф, или же 7-8 дверей. Как дополнение кибитка один к одному. Многим новичкам интересно, чего же используется подобная кибитка один к одному, в основном она из дерева. А все максимально таки просто, друзья. Это кибитка для быстрого телепорта с помощью хома, на бандитку или в любое другое полезное место, очевидно. Можно конечно использовать эту кибитку для хранения лута, но я думаю лучше не стоит этого делать. Мало ли какой же лайтинг вас придет рейдить. Как страховку можно также откинуть и недалековато от вашей кибитки с палочку, а лучше две. Собираем два лайка и три подписчика, удаляя канал. Пока.